Подруга. Хрупкая, бледная девушка с длинными неопрятными волосами, цвета светлой платины. Зовут ее Зои. Уверена, любой, кто ее знает лично, мог принять мою подругу за живого мертвеца. Это такая девочка из японского ужастика. Но я-то знаю ее хорошо, тем более все это чушь. Ввиду всяких там зомби, ходячих мертвецов, оживших трупов. Это уже как-то поднадоело. Вам По не кажется? Но Зоя считала иначе. Она искренне верила, что она мертва. Я даже ума не приложу. Когда и как это началось? Может, сразу после аварии? Давайте немного проясним. Мы попали в жуткое ДТП из которого нам чудом удалось выбраться живьем. У Джо было несколько несильных переломов. У меня сотрясение мозга. Но Зои... Зои выбралась невредимой. Ни царапинки. Может быть, виной всему посттравматический синдром? Вылезая из пылающей автомобиля без единой царапины, не кукушкой поехать. Но она точно не была мертва. Я точно это знаю. Во-первых, у нее был пульс. Значит, сердце билось. Стабильная, здоровая температура тела. Она могла ходить, говорить, думать. Все признаки живого человека. И все равно, этого недостаточно, чтобы убедить Зою в том, что она жива. Дело в том, что она никому об этом не говорила, кроме меня. Стоит признать, Кое что кое-что нездоровое в ней все же происходило. Казалось, на нее всем было наплевать. Никто даже не удосужился поговорить с ней о ее чувствах после пережитого. Я всегда находила это странно. Как будто она перестала существовать после аварии. Словно Зои, которую я знала, все-таки сгорела в той машине. «Я мертва», — сказала она однажды. «Я так и не выбралась из этого автомобиля». Все это нереально. Я не нашла, что возразить. Как бы вы поступили, услышав нечто подобное? Я слышала, что если психологическая травма укоренилась слишком глубоко, то уже сложно что-либо поделать. Вы не сможете сказать ничего такого, что могло бы исправить ситуацию. Она пристально смотрела на меня своими бездонными глазами с мрачным выражением лица. «Нет, нет!» – улыбнулась я. «Ты самая живая девушка на свете!» Я знала, что мои слова для нее ничего не значат. Может быть, она права? Хотя бы отчасти. Может быть, что-то в ней умерло в тот самый день? Ну, образно говоря. Как будто что-то внутри нее сломалось, или вроде того. «Я в этом не уверена!» – ответила она. Она сидела рядом, Просто глядя на меня, как будто в тот момент я была единственным существующим человеком на земле. Люди медленно блуждали, бросая краткие озадаченные взгляды в нашу сторону. У них у всех было одинаковое мрачное выражение лица, образ застывшей грусти. «Да с чего ты взяла?» – воскликнула я. «Как ты можешь быть так в этом уверена?» Она вздохнула нежно положив ладонь на красиво украшенный надгробный камень. К своему полному замешательству я поняла, что на нем было выгравено мое имя. «Как ты можешь это объяснить?» спросила она. «Тогда почему я тебя вижу?»